Завтра всем зрителям этого канала. Сегодня мы поговорим о теме и сразу скажу, что она <coughs> животрепещущая, нападет ли НАТО на Россию? Значит, для тех, кто хочет очень короткого ответа, можете дальше не слушать. Хотя будет много интересной информации, я надеюсь, для вас. Итак, НАТО не нападет на Россию. Откуда вообще возник этот вопрос? Значит, да, дело в том, что НАТО проводит сейчас крупнейшее учение с окончанием. Второй мировой войны, крупнейшее учение, которое называется Defender Europe 20-2020 и они происходят, почему я вам об этом рассказываю, о всем? Да, они происходят, собственно, на территории от Германии, на западе до стран Балтии, на, во, на востоке, но на самом деле, конечно, эти учения являются своеобразными юбилейными к 2020, в 2020 году. Исполняется ровно 50 лет с тех пор, как были учения Рифоджа 2, которые сильно испугали в свое время советское руководство, они происходили осенью 1970 года, вы сейчас видите эти кадры перед собой, там такие архивные скрытые камеры, сделанные достаточно редкие, в чем собственно состоит вопрос. Итак, давайте поговорим о том, почему всех это пугает и нападет ли НАТО на Россию, возможно ли такое. Собственно, дело в том, что, значит, почему НАТО не нападет на Россию. Мне сразу вспоминается, извините, достаточно веселая история, когда по курсу спецпропаганды военной. Я слушал нашего полковника и у нас было такое задание. Мы должны были написать листовку на тему, так на нас наступает, не знаю... Огромная значит, армия США, армия НАТО, нас там оставалось только трое из 18 ребят, и вот мы, как спецпропагандисты, должны были распропагандировать вот эту огромную силу, чтобы она отступила там, да, не нападала на нас, и так далее. И мы прекрасно понимали, что силы не равны, ну, примерно так же, как они не равны сейчас, да, если не говорить об ядерном оружии. Вот. И, ну, естественно, так сказать, мы отдавали себе отчет, что мы не можем написать что-то такое, чтобы распропагандироваться солдат НАТО, да, и чтобы они нападали. Они нас просто сметут, и все. Вот. И тогда мой старый друг Валя Иванов, курсант Валентин Иванов, Валя, привет тебе. Он вдруг сказал такое, написал, товарищ полковник, у меня вот есть такое, такое, такое предложение, давайте мы напишем листовку о том, что а вот зачем вы сюда претесь? Вот да, да, да, вы нас победите, да, то есть вы захватите это все, да? Но зачем вам эти вот болота, вот деревня Говнюкина, да? Вот все эти дальние ебни, простите меня за слово. Вот. Ну захватите вы все, да, хорошо, нас сейчас разгромите. Что будет дальше? И вот э, мой полковник покраснел тогда. Сначала побелел, потом вот он любил повторять будучи в сирийской арабской республике ведь она была еще много лет тому назад да там нас тоже не было вот а потом так вот подумал и сказал а вы знаете там курсанта вот в этом что то есть такое вот а вот зачем действительно им захватывать ну захватят они так вот ситуация абсолютно э, актуальна для нынешних дней потому что ну, зачем, давайте подумаем, зачем захватывать НАТО Россию? Ресурсы, скажете вы, да? За новость, недавно было суждено В контейнерной площадкой современной, в сослуженном для сбора ТКО Стоят евроконтейнеры отличные, бетон здесь в основании залит Все выглядит опрятно, симпатично, нам важен аккуратный внешний вид Всем нормам соответствует площадка Жизнь намного лучше стала с ней, ведь больше стало в дворе порядка. Стараемся на благо всех людей. За счет бюджета, жителей активных, площадку эту удалось создать. Пусть больше изменений позитивных в работе получается внедрять. Пусть будет мир прекрасен, мы поможем в этом. Душой чистой сердцем мы сохраним планету. На земле, на всей большой земле Вдруг в одно счастье Нас вступит наше счастье То, что вам постоянно расх... за... рассказывают. Но дело в том, что э, ресурсы захватывает у вас Китай. Хуйня, хуйня. И уже захвачена большая площадь, э, чем вы получили вместе с Крымом. Э, захватить ресурсы, воду, пространство, да, там, эксперты, это просто меня, ну вот, э, знаменитый капитан первого ранга Константин Севков, который почему-то не ответил на мой вопрос, поддерживает он фашистов или нет. Вот он просто пугает тех этими маневрами Defender, да? Они на самом деле очень серьезные, действительно, но по другой причине. Так вот давайте подумаем, зачем НАТО захватывать Россию? знаете? ситуация такая, что вы свои природные ресурсы. И так продаете дешевле, э, дешевле их продать уже просто невозможно. Если, например, НАТО захватит Россию, то есть это по всем конвенциям. Э, оккупант НАТО страшный, да, он должен нести ответственность за тех, кого он захватил кормить, поесть вот это все население, да, и люди, которые работают на переработке ресурсов, я не имею в виду там сверхменеджеров, да, они так работают за копейки, уже нельзя там заплатить меньше, они живут в ужасных условиях, и так Запад как бы получает с вас ресурсы, которые, так сказать, если захватить, ну просто капиталист, вот любите это слово, его не существует уже давно, но хорошо, капиталист он просчитывает там риски, там, да, прибыль, все прочее, Зачем? Сейчас все гораздо дешевле и не нужно никакой войны и все прочее. Все эти ресурсы да, продавались, на Запад они продаются, да? теперь они дешево продаются в Китай. Иными словами, то, что сейчас происходит, уже все, что нужно Западу, условно говоря, от вас есть. Вот. Люди живут в нищете, куда уж больше нищету создавать, да? а это нужно все кормить, пойти и так далее. Поэтому на самом деле, если говорить о ресурсах, то нет смысла захвата огромной этой территории. Просто его не существует. Потому что когда окажется, что Китай уже захватил огромную часть, вы все равно повернетесь обратно на Запад и будете эти ресурсы подавать сюда, как продавали их и так далее, и так далее, и так далее. Одним словом, нет смысла, нет смысла, э, никакого смысла э, НАТО нападать на Россию, если речь не идет о встречном ударе, да или речь идет о неотражении агрессии. 新年快乐, Итак, я гарантирую вам, что в Европе все прекрасно знают, что НАТО никогда не нападет на Россию. По крайней мере, не будет совершать акт агрессии первый, да? Почему? Мы поговорим о страшном варианте, что такое рефорджа, учение, да, и почему Defender Europe 2.20. Вообще меня, как жителя Европы, вы можете ненавидеть, да, но мне нравится, когда меня кто-то защищает. Агент Центрального разведывательного управления. Поговорим Получите о том, новые инструкции Defender из Europe Europe 2.20. Так раздражает ваше руководство. Почему, собственно, учения Reforged, да, чем они были опасны. Сейчас мы обо всем этом поговорим. Вот, но <смех> я еще хочу рассказать, вот вы слышали фоновые, да? фоновые слова, если вы хотите, вы можете не смотреть дальше. Вот, та правда, которую вы не хотите слушать сейчас, она сама к вам придет, да? come to your scouts. И когда я рассказывал о том, насколько опасен коронавирус, когда я выкладывал специально для вас геном коронавируса, когда говорил, что это опасно, ну, скольких человек это заинтересовало. А меня, в принципе, это устраивает. Заинтересовало это 300-400 человек. Я могу разогнать канал. Могу сделать его чрезвычайно популярным. Это не вопрос просто, да, с моими возможностями. Это реально так. Вот. Но заинтересовало, значит, 300 или 400 спасутся. То же самое об агрессии, касающейся агрессии НАТО к России и о том, как НАТО собирается воевать с Россией. Давайте об этом поговорим. Почему эти маневры так сильно раздражают нынешнее кремлевское руководство? Да по одной простой причине, да, то есть э, вот Трамп наш и все прочее такое, да, и Трамп же отказывался защищать Европу, назначал цену, за которую он будет защищать Европу, теперь оказывается все это не так. Дело в том, что э, три четверти из примерно э, значит э, 20 тысяч, э, 20 тысяч э, войск, 20 тысяч единиц военнослужащих перебр перебрасывается э, через э, океан, Три четверти военнослужащих, которые принимают участие в этих маневрах, они представлены солдатами Соединенных Штатов Америки. Всего в них принимают участие 17 стран НАТО. Ну вот, если брать численность, то второй по количеству выставляемых боевых единиц является Польша. Она выставляет около 2000 человек. Вот и что происходит? Впервые, да, это впервые такие крупные маневры теперь нужно вспомнить о рефорджер и о том, о чем вам постоянно врут или не рассказывают, или вы не хотите слушать. Но это абсолютно ваши дела, да? Вот. Итак, оказывается, что Соединенные Штаты готовы защищать Европу. В том случае, как... Какая аналогия с рефорджером, который был 20 лет назад? В том случае, если одна из стран НАТО, а речь идет больше всего о странах Балтии, как бы вам была ненавистна Польша, да? В том случае, если они подвергнутся агрессии со стороны, я не буду говорить э, России, есть режим, есть страна. Так вот в том случае, если опять появятся неопознанные человечки, если, э, э, если одна из стран НАТО, самых слабых, да, это опять же Балтия, как всегда, окажется под ударом э, того режима, за который вы голосовали, того, за который вы поддержите, потом вы будете говорить, что вы его не поддерживали. И так НАТО готово его защищать. Если мы вспомним такую одну простую деталь, то Джеймс, сумасшедший э, э, пес Мэтис, э, бывший министр обороны США, рассказывал такую вещь, это можно найти в интернете, это абсолютно реально, о том, что некие русские его предупреждали. Это опять стали спор о том, будете ли вы умирать за нарву. Итак, это простая стратегия того режима, который вы поддерживаете. Это так называемая деэскалация через эскалацию. То есть, до последнего времени, скажем так, у НАТО не было тактического ядерного оружия. Поэтому речь велась о простом. Начинается некий конфликт в Прибалтике. Да? Соответственно, появляются зеленые человечки, и Россия наносит удар обычным оружием, не ядерным. В ответ такое же оружие применяет НАТО. Далее происходит следующее обстоятельство, такое простое. И тут э, РФ, я говорю о режиме, я не говорю обо всех, да, применяет тактическое ядерное оружие. И вот тогда Запад встает перед одним простым выбором. Э, не обладая таким тактическим оружием, оно сейчас встало на вооружение в Соединенных Штатах, оно разрабатывается, да, и, ну, скажем так, не только Соединенных Штатов. Э, что получается? Наносит тактический удар, да, и дальше НАТО оказывается перед таким выбором. Либо это снести, либо нанести удар стратегическим ядерным оружием. Во втором случае понятно, что речь пойдет о глобальной войне. Иными словами, у НАТО не было точечного ответа. Сейчас этот ответ появился. Сейчас этот ответ есть. Это второе обстоятельство, которое очень сильно злит э, кремлевских стратегов которые так же как тогда они развязывали вот, э, войну в Украине также отдельного разговора заслуживает кто, кто подает все это президенту России на стол да, э, всю, всю информацию это очень интересно мы когда нибудь об этом поговорим как, э, насколько выродились аналитические центры которые занимаются просчетом этой ситуации но и так Речь идет о том, что НАТО планирует оборонять любую свою страну. А что такое Reforger, мы поговорим сейчас более подробно. И еще о том, какую роль играет во всех этих предсказаниях. Вот вы смотрите, когда альтернативные видео, видите там всяких политологов, известных, типа Валерия Соловья, да, которые рассказывают вам о том, что случится страшное самодовольный человек пропагандирующий себя но сейчас мы поговорим для чего все это происходит но еще раз повторю со стороны нато первого удара не будет и так почему ситуация действительно сложная и важна сейчас да действительно defender europe 2020 это возрожденные возрожденные рефорджа а это совершенно другое кардинальное изменение ситуации в мире то есть, условно, условно говоря, да, НАТО рассматривает сейчас впервые практически, да, как э, вероятностного, да, противника, э, вероят, вероятностного контрагента рассматривает, рассматривается Российская Федерация. Это По сути, это возрождение э, реальное впервые со стороны НАТО к стратегии времен Холодной войны. И там кто угодно, может, там МИД, России и все прочее, да, протестовать против этого. Но это ситуация такая, да. И что предусматривал Рефоджа в свое время? 50 лет назад был второй Рефоджа. Опять же, он предусматривал применение внимания тактического ядерного оружия. Тактического, повторяю, да. Еще раз повторю такую вещь. В стратегиях, которую занимал, <связывал> разрабатывал начальник нынешнего генерального штаба ВС России, можно читать сколько угодно военной доктрине, но смысл был такой, да, вот это вот эскалация через деэскалацию, когда Запад просто не пойдет на то, чтобы в ответ на применение тактического ядерного оружия, которое есть у России, я не объединяю всю страну, да, он не сможет применить стратегическое ядерное оружие, и, таким образом, Запад не пойдет на то, чтобы перевести все в глобальную войну, в глобальную войну самоуничтожения. И тут, при применении тактического ядерного оружия, кремлевский режим продиктует свои условия новой Ялты. Сейчас ситуация действительно изменилась. Но вот если брать, то в декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки оснастили стратегические подводные лодки. Это класс Агая ядерными боеголовками внимания малой мощности я их назову по-немецки ВТ-76-2 и это вдобавок к стандартному оснащению баллистических ракетами Трайден-2 в количестве 24 единицы на каждую субмарину таким образом ситуация сейчас выглядит так в ответ на российскую простите мне это слово вы там живете в ответ на российскую стратегию Новые Ялты, когда Западу можно угрожать тактическим ядерным оружием, теперь найден ответ это возрождение Reforger 2. Когда на тактический ядерный удар, по, скажем, по одному из городов Европы, по столице Европейской. Вероятно, кстати, это понимая, Министр иностранных дел Франции быстро подсуетился и без всякого приглашение съездил в Россию, чтобы все это дело замять. Значит, в ответ на удар, внимание, в ответ на удар э, тактическим ядерным оружием, ограниченному ядерному удару со стороны э, того режима, который сейчас есть у власти в России, у э, Соединенных Штатов, у НАТО, появляется возможность ответного тактического ядерного удара. Иными э, словами, сейчас все бешенство, Э, тех, кто находится у руля управления в России, запускается в том, что стратегия по сути теряет смысл. Так, таков смысл э, Reforger 2. Что, -то, что -то, уже зап... здравствуйте, это уже? Запуск это все онишки Почему здравствуйте. они уже? Ну, потому что они такие есть. Ч ⁇ за Пидров а вот. Ну, вот она, вот она. Понятно? Понятно? Это цензурить или не нужно? А? цензурить или так оставить? Так и оставить, я сказал. Педерасты это совершенно литературное слово на иметь словаре Ожегова. Владимир Васильевич. Европейские педерасты, американские педерасты, россиянские, все, на педерасты. Почему они молчат? Они же, говорят как бы... что А нужно сохранение этой власти. То, что он играет, сейчас пишет в своих журналах, газетах, СМИ страшные, страшная империя зла наступает, это чистый театр. И в этом плане мы немножко поговорим о том, кем собственно является вот такой вот самодовольный ваш предсказатель, политолог Валерий Соловей. Что он проповедует, для чего, с какими целями. Это очень важно, потому что это касается то есть такие вот самодовольные головы, они, осва... они озвучивают да, при полученных гарантиях безопасности. Они озвучивают то, что нужно нынешнему режиму. А речь идет о ОКХП-2, но в другом варианте. Я не гонюсь за сенсациями, но так же, как в плане коронавируса. Кто хотел, тот услышал. И сколько бы не запикивали, не ставили дизлайков на мое видео. Вот сейчас, сколько времени прошло, посмотрите на него. Посмотрите, что мой прогноз оправдался. То же самое произойдет и с этим прогнозом. Просто вы не хотите слушать. Ну, а здесь я ничего не могу поделать кто хотел услышать, услышит. Я отвечаю за то, что я сказал, я не отвечаю за то, что как это восприняли вы. Итак, врата сейчас, собственно, никто не открывает Это можно посмотреть по пресс-релизам, по многочисленным видео, по заявлениям Енса Столтенберга. То, что, собственно, Крупнейшие сейчас, крупнейшие со времен окончания холодной войны. Простите, я оговорился, сказав, что это крупнейшие учения со времен 1945 года, тогда еще как бы НАТО не было, да, еще вот. Итак, никто не скрывает, что цель этих учений это ответ на, на агрессию со стороны Российской Федерации, на, со стороны не России, со стороны того режима который находится, вернее, поговорим о КЧП-2, будет находиться у руля России. Так, цель учения отработать массированную переброску войск и техники из США в Европу на случай вооруженного конфликта с Россией. Но, скажем так, если, обратим внимание, я должен радоваться, что если в прошлом такая переброска войск велась в основном в ФРГ, то сейчас она направляется в Польшу. Балтику, то есть к самым границам Российской Федерации. Казалось бы, да, если не обращать внимания на то, что происходит у ваших восточных границ у Китая о э том, какие системы оружия передавались Китаю, да, когда Россия полностью просто лишалась своих козырей при переговорах с Китаем, какие системы поставлялись в Китае, технологическая документация и так далее. Но как бы то ни было, да, действительно, то есть вот американские войска, единицы техники, это 20 тысяч единиц техники, перебрасывается сейчас ближе к границам России, к Польше, в Польшу, в Прибалтику, речь идет о 20 тысячах единиц, да, значит, сейчас это вот все вызывает такой большой шок. И да, практически сейчас, между прочим, отмечу, что среди вот этих 20 тысяч единиц техники находится новейшее вооружение, да. И вот это вот все вызывает шок. На какой случай это предназначено? Давайте вспомним традиционный сценарий рефорджера. И давайте не будем закрывать глаза на то, что по сути Defender Europe 2020 это традиционный сценарий рефорджера на, в новом 21 веке, к 50-летию, как я говорю, то что вы видите сейчас да, кадры к 50-летию э, рефорджера номер 2. Итак, сценарий рефорджера простой. Россия нападает на страну НАТО. В Севератлантический Брок наносит ответный удар обычными вооружениями. Если Россия не останавливается, то НАТО наносит ограниченный ядерный удар. То есть, в ответ вот на все эти запугивания, которые там Дмитрий Саймс и то, что это передавалось, если большая агентура влияния в Европе, есть большая агентура влияния в США, тех, кто доносит до первых лиц, вот включая министра обороны США Мэттиса, вот такие соответствующие планы, да, что эскалация через деэскалацию, что Россия нанесет, еще раз не Россия, а Российский режим, первым нанесет тактический ядерный удар. Теперь, Может бахнем? Обязательно россияне, бахнем. И а не раз. Предлагается то же самое. Есть мир в труху. Североатлантический блок на применение, на агрессию против Прибалтики обычными вооружениями наносит ограниченный ядерный удар. И, наверное, стоит напомнить, что как этого боялись в Советском Союзе. Еще в 1983 году начальник генерального штаба, маршал СССР Сергей Охромеев Назвал рефорджер самым опасным на изучении НАТО а генсек Юрий Владимирович Андропов, очень повлиявший на то, чтобы СССР сохранилось, конечно. Да, это отдельный разговор, как КГБ влияло на то, чтобы СССР сохранился. Но он жаловался, послушав США, на то, что эти учения чуть-чуть не привели СССР и США к ядерной войне. Сейчас ситуация такая же, да? Ну вот, о чем вам не говорят. И вот, что вы сейчас услышите, да, замыслы Кремля. Это будет делать не путинский режим. Есть другая интересная вещь, которую вам не скажет никто, но поскольку мы располагаем интересную информации из источников, привет вам, полковник Стрелков, вы так не захотели откликнуться на мое обращение, хотя очень любите кидать вызовы, на которые никто не ответит, просто потому что вас не найти в сетях, да, и когда я присылаю свои сообщения о том, что хотел бы побеседовать с вами да, э, начальнику вашего штаба, вашему движению предлагаю открыто с вами побеседовать по всем параметрам вы э, как-то ждете, что вам кинут перчатку но почему-то очень активно прячетесь я по-другому этого не назову да? но как бы то ни было смысл всего заключается в, в следующем что да рефорджер, рефорджер отрабатывал э, нанесение ядерного удара по СССР и чем привозил, естественно, Кремль в состояние, близкое к паническому, да? Это можно найти можно найти свидетельство, если хотите поискать людей из ГРУ, которые присутствовали там, да? Позывные кладбища, которые отслеживали все эти учения, которые действительно боялись, что удар будет нанесен. Но не будет нанесен так же, не был нанесен так же, не был нанесен сейчас, да? Вот. Все это можно отследить хорошо. Ну и так, давайте, давайте продолжим рефу, как, как что вам не договаривают, а о чем вам бесстыдно врут. Теперь немного политологи Валерии Соловье, который себя, если мы посмотрим, это идет активная раскрутка того политолога, да. Ну, во-первых, обратите внимание, то есть он постоянно пугает, что сейчас начнется ядерная война ядерная война, и вообще, то есть, вот, нужно, нам всем нужно дожить до Дня Победы, говорит Соловей, да, и у него есть такие источники информации, и вот он не может сказать больше, чем он может сказать, это постоянно, это настолько разъедает, надо сказать, что человек себя рекламирует постоянно, и тайные знания от Валерия Соловея, ну, давайте рассмотрим, в чем они рассмотрятся, эти тайные знания, тайные знания, что нам всем нужно дожить до 9 мая, вот если мы доживем до этого срока, да, э, то все будет нормально. Но сейчас вот буквально вот до 9 мая, то есть все, вот мир висит, висит на волоске по соловью. Он, правда, вам никогда не расскажет, откуда он что знает, и почему ему там об этом раска... так же, как, собственно, и Максиму Калашникову э, э, дозволяют об этом болтать, да, в то время как за репосты и так далее, и так далее, да, сажают. И когда соловей там говорит, что... Вот у вас там Путин находится при смерти, да, ему это позволяет сказать. Это оскорбление на самом деле Владимира Владимировича Путина, который прекрасно играет в хоккей, ловит по-прежнему амфор и так далее, как и, например, Кадыров, вот э, я его очень уважаю, он э, с Емельяненко встречается в рукопашном бою, и, насколько я понимаю, он его побил, да, и вот Путин хорошо забрасывает чайбы. то есть со здоровьем у людей совершенно прекрасно когда Валерию Соловью дозволяют рассказывать вам, и вы можете смотреть, что Пусть чуть ли не при смерти, и да, вот сейчас держит имя Семера, да, и случится ядерная война, да и так далее. И э, из всех этих видео Соловья можно сделать вывод, что ну, чуть ли не он стоит на последней черте, как бы всю, весь мир бережет, и он вам он не может рассказать откуда у него такие источники информации, да? Какие у него источники информации? Чем он располагает? Такой вальяжный, вальяжный господин. Давайте посмотрим. Значит, для начала, когда Соловей говорит о том, что может начаться ядерная война, во-первых, в эти месяцы ее начинать при всей дуре, при всей дуре непрофессионализме тех, кто занимается планированием войн, так как она начиналась в Украине. При всем ужасном профессионализме, когда СВР было практически да, приватизирована, когда там проводились там, медитации и все прочее, там, да, что там только не было. Ну ладно, поговорим о сегодняшнем дне. Так, при всем при том, что сейчас я вот, э, начинаю эту активную фазу, неинтересно, 9 мая кто будет тогда стоять на трибуне? Господин Соловей. То есть, ребят, до 9 мая живите абсолютно спокойно. Вот если удастся заманить. Лидеров Запада на трибуны Там, кажется, должны маршем пройти также боевики Л, ЛДНР. Э, все, кого вы очень любите сильно. И вот, вот это такой уже позор Западу коллективному, да, вот после 9 мая можно что-нибудь такое начать. Но ну, насчет это, опять же, не режим Путина. Ну, вот, но если говорить о прогнозах этого человека, который очень много знает, но ничего вам не скажет, вот. то по сути человек является, привет вам еще раз господин Стрелков вы наверное поймете то, что я вам скажу да, то есть вы же сами понимаете Стрелков и все прочие да? хотя бы немножко, которые являются военными там, да? в какой-то части своей вот Соловей является так называемым каналом реализации активных мероприятий скорее всего в темную то есть что такое активное мероприятие? Ну, для тех, кто не знает, это операция по оказанию влияния на, так сказать, на определенную аудиторию с целью побудить ее к конкретным, абсолютно действием, да, или наоборот, где в интересах той инстанции, которая их инициирует. При этом они задействуют ну, такие вот источники. Да, то есть человек болтает, он очень рад своей влиятельности, да, он вам не расскажет. Вот. Таким образом это все происходит. Что за активное мероприятие? Да? Если мы посмотрим первый слой этого мероприятия, то да, пожалуй, можно согласиться с однокурсником, вернее, с однокашником Владимира Владимировича Путина по вышке КГБ господином Швецом о том, что нужно всех запугать, что вот может начаться прямо вот сейчас до 9 мая что-то такое, да, сейчас все решается и все висит, сейчас пока, ребят, ничего не висит не на рефорджер, несмотря на все прочее не будет никаких еще раз, НАТО первым не нападет это просто, понимаете, просто капиталисты, вы же знаете, они делают всегда то, что выгодно да, НАТО это просто невыгодно, да ну вот, и об этом вам вещает э, господин э, Соловей да, Соловьиные песни есть Соловьев вот, есть еще Соловей вот. А он, конечно, не знает, что является активным, <смех> извините мой смех, что он является активным участником, да, активным каналом реализации соответствующих действий, вот. но вот, если брать реальную жизнь, то, конечно, такое активное мероприятие чаще всего выглядит как специально сформулированные такие тезисы, которые вбрасывают в информационное пространство, да? вот. и вы все это ловите. Есть еще один прием. Я вас успокаиваю тем, что не будет никакой агрессии, да, первым НАТО не нападет. Есть еще один прием, это так называемый негативный прогноз. И когда вы слушаете Валерия Соловья э, и подобных ему, но в первую очередь его, поскольку он популярен, вы должны знать такую простую вещь. Всегда, всегда этому, этому э, учат, вот знаете, тех, кто раньше там зарабатывали себе там на таких дешевых объявлениях, давая прогнозы там и так далее, и так далее, там, да, такие бабки-гадалки, и так далее, лучше всего дать негативный прогноз. Итак, по соловью может начаться ядерная война, да, ну, прямо прямо, прямо сейчас. Словно говоря, может быть столкновение, крупнейшее учение НАТО и все прочее такое, да. Значит, ребят, чему учат, и что делает соловей? Это так называемый негативный прогноз. Вот. Нужно, если вы хотите быть футурологом, политологом по-РФски, нужно давать негативные прогнозы. Полите, полите, полите. Если вы дали негативный прогноз, и он сбылся, то если мир останется целым, то вы сможете сказать, я же говорил, и вот он сбылся, это великий прогноз, и буча началась, да? Вы сможете сказать, мой прогноз сбылся. Но, если прогноз не сбудется, то все будут настолько рады, что это не сбылся, что все будут просто довольны тому, что вы говорили чувств. «Слава Богу, попустил Бог», да, «Слава Богу, попустил». Вот таким образом зарабатывается дешевая популярность на информации, на какой-то доступ, доступности вашей круги там, да, который использует там просто как котенка, который там, да, хвостом взяли, так его, да, так подмели немножко коврик. А вас всем этим запугивают и вы, журналисты, которые общаетесь с господином Соловьевым, немножко просто задумайтесь о том, что вы говорите. Вы задумайтесь немножко о том и спросите у ваших кураторов, да? Спросите у ваших кураторов. Ребята, простите, пожалуйста, а что такое канал реализации активных мероприятий? Может быть, вам хватит тогда чести понимать, что дело идет о чем-то другом? Итак, вас пугает самым страшным, что только может произойти войной э, с агрессивным блоком НАТО. И одним из проповедников внутри России этой теории является тот самый господин Соловей, который говорит, что транзит, перехода, транзит власти к, к преемникам Путина будет сопровождаться э, усилиями по восстановлению СССР, путем, э, вооруженной эскалации в Украину, Белоруссию, Прибалтику ну, вернее, скорее, даже в Прибалтику, да, канализировано все это, да, и господин Соловей вещает о том, что вот якобы Путин с товарищами по оружию, они так поглощены, фа, вот, фанатически поглощены мессианской идеей войны, и вот этой трагедией распада СССР, да, и а, они хотят стать великими героями, попасть на Волгалу, вернее, там, это уже было, да, что мы, мы, да, вот, я живу в стране НАТО, да, вот я сволочь, я попаду в ад. Я не знаю, почему, да, и мои дети, да? А вы там попадете в рай. Вот они все как бы захвачены этой идеей, да? И потому что кусочками транслировано Валерию Славью, это все может начаться до 9 мая, и так далее, и так далее, да? То есть, по сути, Третья мировая война начнется, ее развяжут путинский режим, а он такой ее большой оппозиционер, Да. Ну, человеку дают информацию кусочками, дозированно, поскольку он является, э, я уже сказал, кем он является, да, что происходит на самом деле, в отличие от многих э, тех, кто обитает в СССР э, в возрасте от 47 лет и дальше, да, я не изменял свои присяги, я давал присягу свою Советскому Союзу, этой присяги не изменял. Достаточно легко доказывается. Я не гонюсь за популярностью, я могу озвучить то, что происходит на самом деле. Да? Привет вашим аналитическим источникам. Сейчас что происходит? В чем заключается полуправда Соловья? Да? Конечно, можно говорить о том, что ну, ВС России, вы извините, кто бы там не признавал самыми сильными, вторыми по силе мира, но ну, они не потянут по силе против нато да А с другой стороны конечно жизнь так дешево как в россии здесь не ценится вот но опять же идет утверждение о том что режим путина да может развязать вот эту вот войну да и так далее и так далее и так далее а вот здесь вот уже и нато там на границах я не знаю честно я не смотрю российские источники вам говорят что вот это вот Europe Defender 2020, да, это возрождение рефорджера или нет, Reforger, который предусматривает, да, да, боестолкновение именно НАТО, а не на третьей, не на третьей стране, да, на, не на территории третьей страны, когда это происходит, там, скажем, в Турции, в, извините, в Сирии, между Турцией и эм, Сирией, а непосредственно на территории страны НАТО да, или на территории России. Не знаю, об этом говорят или нет. Так вот, то, что сейчас рассматривается, то, о чем вам не говорят. Это сценарий ГКЧП-2. Вот В чем он заключается? Будет повтор с сранением Путира от власти. Это, между прочим, та ситуация, почему сейчас дали болтать. Вот за репосты там сажают людей и все прочее. Почему всем дали болтать? Да, Это активные проводники Соответствующего спецмероприятия, Путин будет отстранен от власти. Это один из сценариев развития событий. К власти в России придут те, о, которых, о ком я говорил. И когда, вы, когда слева и справа там, и так далее смеются, что там Сурков ушел, там, да. Сурков говорит о том, что нужно принуждать там, Украину к братству, там, да, как там сила и оружие, я не помню, но, в общем, принуждать к братству и так далее, да. Вот. И над ним смеются и левые, и правые, и коммунисты, и фашисты, и так далее. Вы не понимаете одного, что господин Владислав Сурков, это его псевдоним, но ну, окей, он обладает весьма значительными связями, что те же самые фашистские формирования в России, да, я о них рассказывал, которые не будут тебя называть фашистами, но которые будут рваться в случае смуты, под другими лозунгами. Им сейчас оказывается существенное финансирование, да, они используют. И сейчас, господа, давайте расскажем о том, как вы ведете переговоры с господином Сурковым, да. Который вроде бы вам ненавистен. То есть сейчас вот эти вот э, слова ультраправая тусовка они не подходят. Мы потом еще поговорим, почему. Основной сетевой не нацист. да, он на самом деле оказывается узбеком. Привет, Максим Калашников. Э, немножко близко, да, тема. Э, почему у нас оказывается узбеком? Это человек, который создал крупнейшее неонацистское сообщество э, в сети. Почему он оказывается, он живет в Москве сейчас, да, он... Э, э, его родители как бы там состоятельные узбеки. Почему один из крупнейших неонацистов других, да, э, который создал э, боевку на Западе, опять же, находит прибежище в Москве. Почему э, нацист Мельчаков Дерге Русич, да, э, можно сказать, мой земляк по Петербургу, почему вот это вот все сейчас объединяется, находит финансы, неожиданно его находит, да, почему это все сейчас происходит. Все очень просто. На самом деле сценарий таков. По сценарию, на самом деле, любой ГШ, если вы не знаете, разрабатывает сценарий на все возможные случаи. Поэтому бесполезны на самом деле, Спор о том, зарабатывал ли генштаб Советского Союза планы нападения на Германию, нет, военные знают, что генштаб разрабатывает самые невероятные сценарии на случай самых невероятных развития событий. Один из сценариев таков, который сейчас имеет все возможности осуществиться. То, о чем молчит человек, потому что он просто об этом не знает. Потому что он доносит ту информацию, которую ему сказали донести. Итак, Путин отстраняет в власти. В стране, в Российской Федерации начинается смута, к власти приходят ультраправые, они не называют себя фашистами, Максим Калашников в своем живом журнале да, он называл, вот. но ультраправые при хорошей финансовой поддержке, и вот эти ультраправые уже готовы нанести по Западу, по одной из стран из НАТО, использовать эту эскалацию или дескалацию. Вот во всем этом и заключается вся прелесть так называемого транзита, который сейчас более чем очевиден. Иными словами, во время смуты начинается как АЧП, новом варианте в да, версии 2.0. И вот эти вот силы, ну там полно таких людей, которых, которым уже пора, там, кстати, с шахидами, иншалла, да, говорить с Богом, например там полковник Ковачков да, это ребята которые не станут париться перед тем чтобы там нажать на кнопку ядерной они приходят к власти вот. и да мир висит на волоске от ядерной войны и вот именно этот если вы говорите о том что знают в Европе и в НАТО я вам рассказываю об этом именно этот сценарий и рассматривать сейчас НАТО отрабатывая э, рефорджер новой версии или э, э, в программе Defending Europe. Да? Вот, э, этот, ребята, привет вам. Э, ваш сценарий не секретен для специальных служб Запада. Да? Как вы любите называть, Объединенный Запад. Именно этот сценарий сейчас и рассматривается. Итак, э, ультраправые, отмороженные и так далее. И вы будете радоваться, когда придете к власти, пока вас не захлопнут. Вам дадут, возможно, войти в власть и угрожать Западу. И вот когда будет мир висеть на волоске от гибели, Владимир Владимирович Путин, в отличие от Михаила Сергеевича Горбачева, вернется снова в власть и войдет в историю 21 века тем, что спасет мир от взаимоуничтожительной войны. Поэтому вам всем, кто кучкуется, вам всем, а, вам назвать оперативное название этого плана, вам всем нужно помнить одно вывти э, принадлежите уничтожению как бы, да но пока, то есть, да, у вас есть хорошие шансы и какое-то время у вас будет так же, как у вас, Игорь Стейлков я не знаю, что вам мешает со мной побеседовать так же, как вы, когда шли в Украину, да, вы же полны были таких надежд что все это будет развернуто и так далее да, что вся Украина станет в России вот, то же самое сейчас происходит вы, вам э, в одном из четырех вариантов развития событий вам дадут захватить эту власть. В момент э, совершения пучи вы обрадуетесь в ближайшее время тому, какие финансовые ресурсы вы получаете. Вы обрадуетесь своим спонсорам. Спонсоры, привет. Э, вот. А потом Владимир Владимирович вернется не как Михаил Сергеевич, а как Спаситель всего мира. Вот от чумы. И вот тогда именно на этих условиях будет заключен новый союз с Западом. А по-другому и быть не может. Поэтому тем, кому это неинтересно, кто не хочет слушать, продолжайте слушать Владимира... Э, извините, я путаю Владимира Соловьева с Валерием Соловьевым, да? Соловиные песни. Смысл таков. Порассуждайте об этом, да? Просто подумайте об этом на досуге завершение для граждан Российской Федерации особенно, да. отвечу такой момент. Посмотрите, насколько актуальны события 50-летней давности, 30-летней давности, которые происходили по плану Рефоджер, или сейчас план защитника Европы, да. В то время на территории одной, ну-ка, внимание, внимание, внимание, на территории одной только Турции, да, с которой... Гениальные стратегии, так же как затеявшие поход в Украину, гениальные стратегии сделали все, чтобы сейчас разсраться, грубо говоря, да. Так вот, тогда на территории одной только Турции было более двух дюжин, там, ну на самом деле, если хотите, четкое число, была 31 площадка, на которых находились повышенные боеготовности, находились ядерные боезаряды. И вот э, позывные на этих площадках Семетри, э, кладбище, да, 1, 2, 3 и так далее, да, и э, опять воспоминание о будущем, да, на, на авиабазе Инджерлик находилось больше боеспособных самолетов, чем сегодня во всех э, э, ВС, а, да, они называются уже не ВС, да, ВКС Российской Федерации. Так вот, э, у Запада нет смысла, у Запада коллективного, да, у Европы, у Европы нет смысла начинать войну с Россией. Европа хотела бы дружить. Европа хотела бы заниматься... Э, это же капиталисты проклятые, да? Европа хотела бы заниматься бизнесом. Европа хотела бы иметь дело с вменяемыми правителями, да? Но, конечно, сейчас ситуация такова, что уже э, ни у кого не должно оставаться сомнений, что в случае применения доктрины до эскалации через эскалацию, она не пройдет. на да, тактический ядерный удар, если будет разрушен, разрушен любимый мой Берлин, да, например, я поскольку живу в Германии, соответственно, будет нанесен адекватный ядерный удар. Хочется, чтобы этого не было. Что касается плана трансфера власти, как в варианте 2, ну, это я не имею права вторгаться в ваши отношения, в вашу политику и так далее, и так далее. Вы об этом судите сами. Мне хотелось бы одного, чтобы на Земле был мир, чтобы были открытые границы, не для беженцев из Сирии, которых при вашей молчаливой поддержке делает ваш режим, выбамбливая мирные. Да-да, вы, э, если нужно, я приведу видео, да, выбамбливая вы выбамливая школа и так далее, да, организуя поток сюда. Между прочим, когда вы говорите о том, что Европа не справится с таким потоком беженцев, да, вот так сказать, ну вот вы, вы, когда вы говорите о себе вы, значит, ну вы. Вы очень сильно постарались. Но посмотрите, что происходит в ваших городах, да, кто в них является главным. И как перекрываются станции метро. И посмотрите что когда представитель Турции, да, официальный представитель Турции говорит, что в России проживает 25 миллионов мусульман, и Россия распадется изнутри. да? Еще раз повторю, английскую хорошую пословицу. Вот в доме со стеклянными стенами не, не бросается камнями. Поэтому лучше всего мир, спокойствие и так далее. Имеющие уши да услышат. Я рассказал вам, о том, как это все происходит. Я рассказал вам о том, почему не будет, почему НАТО, агрессивный блок НАТО, никогда не нападет на вас. Первое. Второе. Я рассказал, что представляют собой все политические прогнозы, фторологические от Соловья и му подобных. Третье. Я рассказал вам о том, что собой представляет план ГКЧП в варианте 2.0. Дальше я расскажу о том, какими структурами вырабатывается план сколько они получают я назову личности которые этим занимаются если это будет интересно потому что тоже я не нарушаю им своей советской присяги всего доброго мира вашим детям я считаю что национальной идеей может быть только одна идея это дети это будущее все мы умрем да и вне зависимости от того кто-то переместится в рай, кто-то переместится в ад, все мы умрем. А вот дети, будущие поколения, они должны жить. Вот во имя этого я рассказываю вам то, что многие не хотят слышать, не гонясь за своей личной популярностью. В следующих видео мы поговорим о том, как по словам того же Стрелкова, США в Ирак в Средневековье, участвовали ли там российские, так называемые, мне неприятно это слово. Я привык к офицерским погонам а, как, Участвовали ли там российские интернет а, их там нет, и в каком качестве они там участвовали. Вы, наверное, этого не знаете, господин Стреляков. Я еще раз приглашаю вас побеседовать. А, во имя любви к России, если вы действительно ее любите. Пока желаю всем здоровья, мира, открытых границ, открытого неба, возможности говорить свободно и просто правду. Всего вам доброго, друзья. Подписывайтесь на канал. Вы узнаете здесь много интересного. Пусть вас будет немного, но вы узнаете об этом первыми. Вы узнаете все как есть.